Если бы у нас он бы тебя уважал, <свят> тебя ж никто не уважает, <свят> ни жена, ни дочь. А он бы тебя уважал, наш ребеночек, наш общий и любил, и мы с тобой вместе, мы вместе с ним тебя ждали. <свят> Удар ниже пояс да. Удар ниже пояса, знает, куда бить. Он наш отец, мол ну что ты опять сколько раз ну сколько раз мы уже это обсуждали а ты все за свое про свое про бабье да Сукаризный смотрит понимаешь он вот их всех усыновил удочерил и жену и воськается с ней по старой памяти Ну 20 лет вместе конечно и это он удочерил тоже <coughs> она все такой детеныш и сердце у нее колит и ту, значит, Варвару он тоже удочерил, не может ее бросить на вольных, либо отправить, мол, как она живет? На что она живет? У нее в прошлом году всего один рассказ был. И тот с трудом приняли. С твоим трудом, говорит она ему. И тот рассказ он ей перевел. Понимаешь, на самом деле он падишах Многожоец. У него гарем гарем из этих вот баб. Психологический. И он их спасает. Он спаситель. Одновременно же, да, время от времени они его назначают в агрессары. Я... И это все за тебя. Это все за тебя. Я почему такая несчастная одинокая из-за тебя, что не можешь решиться, чтобы не бросить свою любимую жену и назначить меня в любимой жены. Он им говорит, ты моя любимая жена, да, а ту я, значит, забыл. Остановлюсь тебя ночевать. Кто и возвращается говорит: ладно, ты моя любимая жена, а ну, может, то и вообще и нет, между прочим, так что я особо-то особо-то нервничай. Давай обои лучше клеть. Все, все молчи. И улыбается. кольнула палкой в самое сердце. И улыбается. Все, все молчу, молчу. Ешь, ешь. Ешь, У него это картошка, блин. по горло встало. Понимаешь, угощение хотел поесть спокойно. Не тут-то было. Да Можно. Можно, дядя О, Коль. Николай ну, Крючков. Сердечница. Уже лучше. Здравствуйте, Андрей. Не Палыч. помните. Андрей. Ведь вот до чего. Вот были актеры, я вас умоляю. О, себя довела. Все нервы, нервы. Да, нервы. Дядь Коль, ну пусть Андрей Павлович поест. А Тон торопится. Его ждет профессор издания. А -а -а. Вы кушаете, кушаете. Хорошо, кушайте. кушайте, <связь> кушайте, кушайте. <связь> Блин, классно играет. Ему Андрей Павлович помогает перевозить Достоевского. О -о -о. Значит, вы датским владеете? М -м, не очень. Основной у меня английский. <связь> Дядя Коль. А правда, когда Андрей Павлович ест, он на кролика похож? Дурочку включает. Зачем ты так? Нормальный человек. Алла, я чего пришел-то? Да. Я вот подумал-подумал, ведь рано или поздно выкончите свои мытарства, оформите ваши отношения. Дядя Коль, ну зачем об этом? Когда дядя Коля сосед кореш отца, э, нарушает границы аллы, тут же получает отпор. Дядя Коля, зачем про это? Не лезь не свое дело, понимаешь? Не лезь, любая тетенька. Покушение на собственные границы пресекает, как пресекла... Кстати, в, в дальше. Дочка Бузыкина, понимаешь? Также алла. дядь Коля, зачем про это? Рано. Дядя Коля, рано, всему свое время, не торопись. А у дяди Коля свое представление о границах. Мы, и, и дяди Коля на границе, в себя включают, в том числе дочку своего кореша. Да, и он хочет ее пристроить. Андрей Павлович-то возмущен тем, что же его дочка бросила институт, связалась, не пойми, с кем с каким то каким-то гидрологом, там, метеорологом, да. Хотя он с ним на, хочет наладить отношения, также и дядя Коля. Так же едет Коля. Андрей Павлович, может, я лишнее говорю? Ну, почему же лишнее? Нет. Я хочу, чтобы вы знали, Андрей Павлович, мы с ее отцом корешей были. И вот его нет, а я остался. Вроде за место отца. Так? Ну, разве стал бы я вмешиваться? Тут каждый себе хозяин. Дядя Коля. Дядь Коль, ну что ты форсируешь события? Подожди, блин. Ну что ты? У меня все продумано, а ты в лес. Ну прошу же. Ну погоди, я же к делу веду. Так вот, что я говорю. Похоже, ей вот это преждевременное дядя Коля на предложение и не надо, на самом деле. Ее устраивает такое положение. Жертвы и Жанны Дарк. Когда вы -то... А то вдруг этот бузыкин возьмешь, сейчас согласится, скажет, ах, дядя Коля, соглашаюсь. решитесь я уеду в деревню. И моя комната будет в вашем распоряжении. Таким образом у вас будет отдельная квартира. Ой, Господи, да что? Что за вот совок проклятый. Ты смотри, что. От квартиры от комнаты в коммуналке. Многоквартирной. В деревню собирается. Совковые рабы. Где там совковых рабов обсуждали? Идея такая. Я сказал, сказал, как отрезал. Извините. То есть мужчины играют во всю эту хоботню по серьезному, как и Бузыкин, как так и дядя Коля. А для теток это все отношенияшние, в которых главное вот эти вот, вот эти вот интриги. Не смей вам больше мешать. Потому что это Алла, скорее всего, замутила женатым переводчиком, Знаешь? не для того, чтобы выйти за него замуж. Не только для этого, скажем так, замуж она могла выйти из-за тушука, да. А с Андрей Палчем у нее Санта-Барбара, понимаешь, Санта-Барбара. Вот что ей надо. В том числе. А если то почему и нет? Они здесь, дядя Коля и Бузыкин. Да. Как дети в этих отношениях Андрей, ты меня прости, пожалуйста. Я же не могу сказать, что ты. Что ты женат. Понятно, смотри-ка, она не хочет перед дядей Колей выглядеть э -э, ветреной женщиной, которая замутила женатым мужчиной. А выставить Бузыкина в качестве подонка и под лица. Дядя Коля потом будет у него ключ отбирать в дальнейшем, понимаешь? И говорить Ключ от а квартиры от моей. Большое спасибо. И в лице у него знаешь, написано: блин, чувак, не появляйся больше, потому что я за себя не ручаюсь. Дядя Коля очень сильно обижен на Бузыкина, что его обманули как младенца, хотя это сделала. Алла. Алла это сделала. А крайний почему-то. У нас Бузыкин, да, под каков падалец? Дядя Коля обижен был в дальнейшем не на то, что он женат, а на том, что из него сделали дурака, а он здесь, смотри, какую-то широту души ты проявил. Знаешь? Она не хочет выглядеть разрушительницей семьи, поэтому врет дядя Коля. Крайне оказался дядя Коля бузыки на а сне, как с гуси вода. Как интересно. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Я все я понимаю. Я побежал? Беги. Побежал. Сними пиджак. Зачем? Ну, я прошу вернись Не смотри. Угу. Руки. То есть мало было звонить по утрам домой. Теперь еще не просто звонок, а вещественный троянский конь непосредственно туда к нему домой. На плечах. Сразу такой плейбой, как в фильме, где находится на филет. Вроде при нем бабы раздевались до ливчика, мерили там тряпки, не замечали его. Он был не человек, а вещь. Помните, где находится нафиг? А потом цыганка подали, продала ему куртку модную, приталенную. И такие, о, плейбой, ну надо же. А начальница пришла и сказала, что у него тереновый оклад в 220 рублей. И такие бабы, нифига себе! Так это же наш клиент. Здесь тоже самое. Кстати, опять возвращаемся к теме а, тряпок, обновок, одежды. По уму встречают, нет, подиушки встречают, по уму провожают. То есть два раза побили, да? Вот почему-то в мужской среде не принято, не принято обсуждать а, одежду, обновки, внешний вид. Мол я прекрасен, даже в майке алкоголички да это так а в какой нибудь не знаю новой хорошей одежды будешь себя чувствовать прекрасно и выглядит еще более хорошо вот так что это важная тема я ее поднимаю очень... время от времени нравится ему нравится потому что он уж он забыл как выглядит как как как он выглядит на самом деле знаешь Плащ носит 10 лет. Вот. Он не занимается ни своим видом, ничем. Он занят другим. И тут он увидел себя и понял, черт, так я хочу. Классный мужик, на самом деле. Молодой, здоровый. Приодеть чуть-чуть. Постричь. Чуть-чуть приодеть, да. И, в общем-то, не все так плохо, как казалось бы, да? И он на самом деле удивлен. <к eel> но ну, надо же, как преобразился. Кусок ткани да, с молнией посередине как преображает человека. Да это ты просто сам преобразился внутри, и это стало видно снаружи. Спасибо. Но он, конечно, удивлен. И он давно таких подарков не получал, скорее всего. Поэтому это неожиданно. В основном он дарил все сам себе. А ему дарили э э э пену для бритья, один рождения Новый год, Риксону. А я хочу, чтобы ты модный был у меня. Ну все, иди теперь. Алочка, можно пока у тебя повесить, а то. Ну, приду, что скажу. Да, правильно. Законный вопрос. Mm -mm. <laughs> Включила обиженку. Жертва! Как же жертв, как превращается из человека в жертву? Изобразив обиду, оскорбление. Да? <laughs> Обиделась. Я же понимаю, что... Отвергли подарок. Там ничего нельзя. Здесь все можно. Новость. понимаешь, тут что ты устроила? Чего ты сейчас включаешь девочку, обиженного ребеночка? <смех> Может, так и было задумано, на самом деле. Спиной к человеку, тебя здесь нет. Я смотрю кино. Хм. Вот такова, такова расплата за подарки. Вход-рубль, выход 100 Все, почувствовал себя виноватым. Иди тебя, ждут и иди. Начинает прикрикивать: имеет право он ее оскорбил она жанна дарк она страдает могу прикрикивает пустил в свои границы подумал что действительно с человеком имеет дело получил подарок был пробит на инстинкт <пустил> которого человека нет задействовали струны души когда вот подарок есть и вроде бы ты уже обязан, понимаешь? И вроде бы обязан его принять, не имеешь права отказаться и вообще поступать так, как тебе нужно и тебе выгодно. Не имеешь права. Принял подарок. Все. Теперь на тебя можно покрикивать и наш ножкой подрыгивать. Вот сейчас и скажу, что и Не громко, пожалуйста. О, покрикивай. Да. знает, что ты семейный у нас. Что семейный у нас? А чё что не сказала? А чё что не сказала? Хочешь выглядеть плохой глаза в глазах дяди Коля? Не стал звонить, потому что дядя Коля оказался на кухне, не в комнате у себя, а на кухне. То есть он не предупредил, не позвонил. Утро. Утро лошадница. Верхом на коне. Э, постельная сцена. Единственная постельная сцена. Крайне неэротичная. Все, бежит, бежит, бежит. Бежит марафонец наш. Крепко, крепко за текстикулы. Прихвачен. Поймал поливалку Дал денег. Сейчас отвезут его домой. В какой ситуации мужчина может не позвонить жене, не предупредить даже такую жену? Только если напился, да? Либо напился в компании друзей на дне рождения, либо с хорошими людьми, которых встретил случайно. Куртку все-таки притащил с собой домой, этого троянского коня Пытается спрятать. Андрей. Андрей! Ну это неожиданно, да он думал, что она спит. Она стояла на балконе. Э -э -э -э -э Смотрела, как он идет, как он возвращается. Или или что она делала? Или что она делала? Это поехавшая тетя. Что она делала? Уж не с балкона или прыгать на нас собралась? Это его могло у него, в принципе, да, в мозгу пролететь. Могло. И тут он начинает тупить, да, дальше не по детски тупить рассказывать про. Его мало, Гуртку. а я взял. Может, виктор подойдет? С такой моськой, с такой перепуганной моськой, крайне нелепой, да? Так. Видно, что ему не очень верят. Да и не Я собираются. Где ты был? Я? Понимаешь, вот где ты был, вот она спрашивает с таким лицом, вот с таким же лицом бы она у него утром спрашивала, когда бы он вернулся с пробежки, где ты был. Ой, у него был день рождения. Слушай, тебе насрать на мужа, что вдруг тебе стало интересно, где он был? Почему именно сейчас? М? Очень сильно обеспокоена, где он был. Я все время звонил тебе, хотел сообщить, где я Но почему-то телефон не соединялся. Такое бывает. А потом, это чертово такси никак не мог поймать. А потом мосты развели. Чего их разводят? Нева вот-вот замерз. Андрюша, иди спать. Андрюша, иди спать. Без крика, без шума что в принципе для интеллигентного человека еще хуже лучше бы она поорала андрюша иди спать я тебе там постелила а чуть ты мне там постелила Что это вдруг там постелила я хочу поспать вся в постели в мягкой кровати Что это вдруг а ты уже назначен виноватый в провинившиеся уже назначен по жизни чё б ты там не нападали придумывал Учитвая. предрешена. И, в принципе, он знает. И все эти извороты и придумывания он делает для нее. Спасает ее. этой и ложу он не сам спасается. Он давно погиб. Он спасает ее от вылета в окно с балкона. Потому что, в принципе, предполагает, что она на это способна. На как она способна? На такие дви... судорожные движения, как отрывание рукавов у хорошей вещи, например. То есть видно, что он ждет от нее самого плохого и быть то, что мы постелили постели там, это не самое, возможно, еще что-то. А эту куртку я в панире положил. Ленка с Виктором придут, начнут играть, а звука нет, что такое? открывает это там сюрприз. Ну, может быть, ну может быть, с большой большой натяжкой, возможно, возможно. Никому я не нужна. Началось. Никому я не нужна. Я жертва. Жертва. Жанна Дарк. Я страдаю. Я никому не нужна. Понимаешь? Мне плохо, я в депрессии. Вот. Я несчастная. Не ты несчастный. Что бежишь от меня, от нее, от своей любимой жены за 3-9 земель. А я, я, никому я не нужна. А как же ты стала, никому не нужна? Ты не подумал о том, что вот ты утром как мужа встречаешь, с утра параж? Разбудил не вовремя, похвалил за хворост тоже не то. Не напрягайся, дорогой. Как ты стала, никому не нужна, якобы? И почему так решила. Ах, бедная я несчастная, никому я не нужна. То есть, он, казалось бы, уже соскочил, да? Положу в пианино, все нормально, все классно. Казалось бы, проскочил. А ушел огородами. Нет. Нет, тут-то было. Что? Никому. Никому. Никому. Не, ну... Пошел мужик к своему институтскому приятелю на день рождения. Ну что-то такого. Не надо, я туда звонила. Действительно, мужик пошел к институтскому товарищу или к неинститутскому а армейскому. Бухнул и оказался утрезвительный. Может такое? Может быть. Может. Куда? Евдокимову. Как-то страшно, когда никому не нужно. Опять талдычит одно и то же. Никому не нужна, никому не нужна, никому не нужна. Поэтому, поэтому... Сейчас могу сделать... Не правда, Нина, ты мне нужна. Ты Леночки нужна? Нет. Ты всем нужна, ты на работе нужна. Нет, и Леночки я не нужна. Я купила им за... Леночка выстроила границы. С мамой. Которая способна на что? На все что угодно. Смотри, что с папой делает. Леночка не хочет оказаться на месте папы. Она выстраивает границы иди на нафиг со своими шторами. Занавески. Хотела им их повесить. Занавески. Они меня выгнали. Они сказали, что у них свой вкус. Я все. Правильно. У нас свой вкус. Мама, твоя гиперопека над детьми закончилась. Мы уже взрослые. Я вышла замуж, и твои занавески нам не нужны. Я даже не буду прикидываться, говорит, как бы Леночка, как папа. Папа прикидывается, что ты ему нужна. Я даже прикидываться не буду. Уеду на остров Жоховой и все. Всем только мешаю. Я всем только мешаю. Поэтому всем будет лучше, если я сейчас в окно выйду тихонечко. И в принципе, это он, видишь, вот он, Нина. Нина, не торопись с судорожными движениями. То есть он, ему надо сейчас что-то такое придумать, чтобы вот человека из депрессии вывести из депрессии хоть куда-то хоть в гнев в крик в вопли в... пусть ругается но не, не, не до конца свою депрессию чтобы депрессия не закончилась финальным аккордом понимаешь это ложь не ради лжи это ложь ради нее же самой чтобы спасти спасти ее от самой себя от вот этого я никому не нужна поэтому до свидания я пошла в окно. Я не был Евдакимом. И он уже готов придумать все, что угодно, что может прийти в голову к такому человеку с хорошей фантазией. Казалось бы, я не был Евдакимом, а сейчас начнется правда. Ей правда не нужна. И, в общем-то, она удивлена и поворачивается таким выражением лица. Неужели? Сейчас будет признание. А где? А где? спрашивает она испуганно она не хочет нахер никакой правды ему ей она не нужна нет это не входит в ее планы Ну, ну трудно сказать все это трудно сказать возможно еще не придумал башка кипит что-то стоит соображает Нужно что-то такое максимально правдоподобное. Нужно. Ну ничего, мужик. Говори. Это сначала трудно. А потом будет легче. Понял? Давай, мужик. Бери на себя вину за мою смерть. Давай. Давай, говори. Про любовницу, про все дела. Давай, давай. Я ж все знаю, я догадываюсь, кто там молчит, мурчит даже не мурчит давай давай давай давай сделайся крайнего возьми на себя вину за мою смерть давай давай давай давай подталкивает она его всем так будет лучше всем так будет легче всем будет ли от этого, от, от, в, почему в эти все не входит бузыкин Потому что мне кажется он давно понял что ли, ему от этого легче не станет Слишком какая-то хитрая игра ведется. И он не торопится быть ответственным за всю эту хабатню. Я был в Проще выглядит идиотом плутом, вруном, лжецом. Проще, чем признаться, потому что здесь нет правильных решений. Цитнот. Это вам там годовали? Ага-ха, фрагмент, комедийный фрагмент. Типа заврался. Вы трезвители куртки выдавали? Нет. Я на работе взял. Я ж тебе говорил. Ну я же сказал, ты ему куртка. Он привез. Можно? Конечно. <звук> Сильная баба. Вряд ли это рубашка. Куртки-то, если такой плотный, не то делать. Не, не не всегда от рубашки можно так оторвать. Сильная. Прав был чехов. Раз. И что, разодвинула? Вот то есть такая может сделать все, что угодно. Место скандала, крика, вопля. Вот так вот, нечто такое безумное, но не до конца, такой намек. Дальше поли... следующий буду я или ты или твои шмотки хер знает. Он, конечно, боится, что дальше следующий будет она, вот что его останавливает от выяснения отношений и правды. Ой, я несчастная, ой, я жертва. Так, тут он пришел к Леночке. Леночки нету, сидит, ждет на подоконнике. Папка! Папа. Какой гость! Лен, ну как ты ходишь в такую холодину? Ты же простудишься. <связывая> Мама старалась, выбирала, а ты? Ну почему я должна вешать то, что мне играет в маминую игру? <связывая> играет на стороне мамы. Мама играет против него, а он играет на стороне мамы потому что нельзя быть такой эгоисткой. Нельзя только брать. Надо что-то отдавать. А я как раз отдаю? Да. На. Да. Лена, перестань дурачиться. Немедленно повесь занавески и вернись в институт. Угу. Неужели... Ага. Угу. Папа, я тебя в свои границы не пущу. Я тебе скажу. Угу. Тебе маму не жалко. Посмотри. Здесь он опять по поводу мамы. Неужели тебе маму не жалко? Нет, я ни не маму не жалко, ни тебя не жалко, ничего не жалко. Так как маме тебя не жалко, то и мне маму не жалко, и тебя не жалко. А у него проблема какая? То, что она от своего этого уйдет, а болтуса, да? И опять придется к нему уже на шею очередная. Любовница, жена, варвара, дочка. Ее надо выучить. Вот. Выучите. Выпустить на хлеба, как эту алу. Пусть там машинисткой работает. Да чего ты ее довела? Может, это не я ее довела. Да. А кто? Ты. Вот так вот папе под То есть, как мама доводила папу всю всю дорогу, мы не помним. Нет? Да. Папа пытается влезть чужие границы. Дочкины. Не, не пойдет. Не пойдет. Такая маленькая уже настоящая тетка. Алла. Да, родной? Да, родной. Ой, тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю. Я сегодня не смогу к тебе прийти. Почему? Ну, тут такие дела. Ну, а, а ты приходи после дела поздно Ну ладно, тут уже стучат, я тебе перезвоню. Пытается скачить возможно, пытается вернуть отношения в те в те рамки, которые у них были до вот этой экспансии с, с курткой и звонками по утрам, Понимаешь? То есть он приходил к ней, когда был свободен, когда хотел, когда была возможность. А не тогда, когда она ему навязывала завиновачивая иди-иди тебя никто не держит постельная сцена с женой почитали выключил свет снял очки. ну и она тоже в принципе почитала выключил убирает книгу они демонстративно продолжает дальше читать ты смотри-ка жизнь -то налаживается уже не так комично убежит по утрам со своим иностранным гостем по-настоящему они так Карикатурно, как в первый раз, поднимая коленки, да? Здравствуйте, Нина. Здрасте, Билл. Маленький раз кардаш. настроен в этой вышиванке при Обои решил переклеить. Раз уж не удалось изменить в отношениях, обнов обновить отношения, обновлю хотя бы интерьер в квартире. Мрачно очень в нашей жизни с тобой, Нина. Мрачно. Хоть обои переклею, раз мне не удалось Эх, в отношениях что-то поменять. О, заулыбалась. Красиво. Заулыбалась, наконец, по-человечески, а не так натянуто. блин, туриста. Очень красиво. Да, значит, можем по-человечески общаться, по-людски, с мужем, с родным. Можем? Можем, да? А почему не делаем? Почему? Так, новая прическа и такой и... отчаянный вид. Илья С. В двух словах, смысл фильма я вижу в том, что нет вокруг человека клетки, кроме той, которую он сам для себя построил. Но я вначале немножко говорил о том, что здесь не про клетку, а про... И не про границы. А про то, что человек позволяет хвостатым проникнуть в свой, свои границы, а у него границы шире, весьма широки. Он и переводчик, хартия переводчиков гласит. И по-прежнему отец своей 20-летней великовозрастной дочке, которой похерует, и по-прежнему муж хороший отец хороший человек товарищ не бросает сердечниц да у него границы шире аж до да, да здесь основной смысл какой что не всех кого ты пустил в свои границы посчитав их за людей как сам не все ими окажутся под видом людей проникнут хвостатые скатологи и будут вести с тобой взаимоотношения по-скотски не по-людски понимаешь? изображать жертву завиновачивать тебя ты прибежал спасать из тебя сделали агрессора ах вот ты какой ты начинаешь защищаться от этого от нападений и тут же тебя обвиняют значит что у ты какой все с тобой ясно нина может быть пропавший на минималках Пишите, кюхамчик. А вот хер поймешь? Вот в таком вот тихом умуте, как у пропавшей, поехавшей. Да-да-да-да, та же была вот такая. Тю-тю-тю, мужик, давай, будет легче. Не, не превратимся ни за что с тобой в ту пару, где жены дрессируют своих мужей как обезьян. Пара обезьян тоже было в этом фильме. Да, а мужья боятся их как дорожных инспекторов. Ага. Ага. Просто потом она кровь там пустила одному прохожему. Чтоб вернуться. Ради Санта Барбары. С Беном Африк. Да, это Нина, возможно, тоже. вот это вот. Понимай, как хочешь. Жди от поехавшей, чу хочешь. Перо в бок, или не знаю. Или, или я с балкона, или тебе перо в бок. Я все такая внезапная, хер значет меня ждать. Понимаешь? вот он сидит он стоит перед ней видит вот эту поехавшую свою свою личную у него дома поехавшую исчезнувшую до да. поселашвили и понимает что надо что-то надо, надо что-то вот надо врать придумывать не знаю блин инопланетяне меня похитили помните, как братья блюз когда там за ним охотилась баба ты почему не пришел на нашу свадьбу? А меня похитили инопланетяне, я сдал костюм в чистку, в химчистку. Был дождь, я промочил ноги, что-то лебед такое. Этот брат его смотрит и слушает эту лажу. Такой накрылся уже, был, сейчас, сейчас, все, все, че он несет, сейчас будет трендец. И так снимает очки, такими глазками на нее смотрит, он такой, ой, дорогой, любимый. он ее обнял, поцеловал, бросил, так, пошли, все. Пропавший на от Да, да. Леди Макбет Мценского уезда. Ленинградской области. Угу. город герой Ленинград. там том-то и то. этот, Бузыкин-то. пал сам деланный. Он знает, что тут может быть все что угодно. В этом серпентарии. Сам, сам порвать вещь. Это демонстративная сила, как удар в спину мимо оппонента, в стену мимо оппонента. Да, да, да, да, да. Вместо этой курки должен был быть ты. Ты! Илья. Гадай. Гадай, гадай. Кто думал, может быть... А кто угодно? Не угадаешь. Говорит и показывает первое егоистичество. Дим, давно пытаюсь познакомиться, познакомиться с ЖП, но никто не вставляет. Все какие-то скучные. Они все одинаковые. Все одинаково скучные. Она может там быть веселой. Но потом тебе эта веселость станет поперек горла. станет напрягать. Бери скучную. Ни о чем вообще. Бери скучную. Бери. Ничего, ничего, ничего. нормально. Бери, что есть. Похоже, я их перерос. А чары на меня не действуют. Или их нет давно. Похоже, тебе не надо. Кому надо попить? Выпить стакан воды, интим как стакан воды, потребность. Похоже, вам не надо. Вы перебираете харчами сэр. С уме вот что вреднее всего на свете. Пойми, поймите, вреднее кофе в миллиард раз.